То, что происходит, вынужденная мера. Мы просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям, по нулям. Откровенно говоря, честно говоря, даже удивлен. Но ни на миллиметр не сдвинулись, ни по одному вопросу. Это первое. Просто чтобы я хочу еще раз это подчеркнуть. Вынужденные меры. Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы. Это первое. Второе. Конечно, мы все, да и вы, понимаем, в каком мире живем и готовились так или иначе к тому, что сейчас происходит с точки зрения рестрикции и санкционной политики. Тем не менее, и вот то, что я скажу сейчас, я считаю крайне важно. Как раз хочу отреагировать на то, на что, о чем сказал президент Российского союза предпринимателей, промышленников и предпринимателей Шохин Александр Николаевич. Россия остается частью мировой экономики. И в этой связи, настолько насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе в которой мы сами чувствуем себя, в которой мы чувствуем себя частью, мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся, и настолько, насколько мы там находимся. Поэтому, мне кажется, и наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу, выталкивать нас из этой системы. Тем не менее, даже по политическим соображениям эти рестрикции будут. Но в этой связи хотел бы обратиться и к Вам с призывом, с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются. Со стороны правительства, вообще власти в самом широком смысле этого слова, конечно, задачу вижу в том, чтобы обеспечить Вам условия хорошие, обеспечить больше свободы. Ответ может быть только один – обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности. Конечно, в известных рамках с тем, чтобы, как здесь коллеги выразились, чтобы была предсказуемость определенная со стороны правительства, но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена. Ясно, что мы не можем полностью прогнозировать геополитические риски. Но во взаимоотношениях между бизнесом и правительством, конечно, вы вправе рассчитывать на то, что со стороны правительства вот эта предсказуемость будет понятной и стабильной. И самое главное, конечно, нужно оставаться в постоянном контакте, тонко реагировать на все, что происходит, и при необходимости корректировать нашу совместную работу. Я хочу… Вас поблагодарить за то, что было сделано до сих пор, даже в достаточно сложных условиях. И э, надеюсь, что мы э, будем и в новых условиях, хотя они не, нельзя назвать, что они совсем суперновые, но тем не менее на этом этапе работать также солидарно и не менее эффективно.